Всем привет, дорогие подписчики, с вами канал Криптогейн, сегодня посмотрим еще один новый проект, называется у нас Крейскоин, похожего у нас еще ничего не было, на самом деле очень интересно то, что они предлагают. В первую очередь скажу, что это долгосрочный проект однозначно, потому что он сейчас только появился на бирже, кстати, только открылся и сразу они залистились на CRX, заплатили свои финансы, никаких, то есть сбора у них нету, всего предпродажи это уже большой плюс, так что... Сами смотрите, но все же решил ему показать, вдруг вам будет интересно. Стричка у нас не переводится, опять же, все будут ссылки. Можете посмотреть сами, сможете перевести более подробно почитать. Так, в принципе, что из себя представляет проект? Uh, у нас будет монета. Монета будет uh, добываться только по смайнингом, то есть full post. Um, купить ее, естественно, можно будет на бирже, как я уже и сказал. Mm, посмотрим немножко позже спецификацию. Сам проект сама команда что они вообще планируют они планируют за монеты которые вы получаете добываете делать услуги услуги на лайнерах да на круизных которые у нас гитаристы выполняют здесь будет конкретно указано позже покажу что вы можете за монеты которые у нас есть почти в любом круизе или компания которая будет в будущем партнеры да Можете их использовать непосредственно во время своего путешествия. Неважно, вы потратите на какие-то игры, которые находятся там, либо вы потратите их в баре, либо выберите себе номер получше. В общем, можно будет расплатиться данной монетой непосредственно там. То есть наличной оплатой, как я правильно перевел, надеюсь, что это верно, не будет совсем. То есть, сами понимаете, и... Не знаю, может быть, какой-то с тобой есть плюс, но, опять же, все это долгосрочно, не говорится, что это будет прямо сейчас, то есть вы накапливаете, да, и далее уже на следующий год, например, планируете себе поездку, вы можете использовать их уже непосредственно во время своего отдыха. Здесь мы видим, что плюс у нас будет еще розыгрыш, они будут дарить также путевки, у нас будет путевка, вот как мы видим, на один с ночей вы можете отправлять запросы, и непосредственно участники проекта будут принимать участие именно в розыгрыше. Извиняюсь. Так, и что мы можем еще видеть? Они запускают, впервые будет проект на круизном лайнере большом, который будет стартовать в Дубаях до Сингапура. У него будет такой маршрут. Он сейчас строится, сама сам он находится на борт на, в Германии, как я прочитал, и будет в апреле следующего года уже на ходу, то есть команда вся команда будет присутствовать здесь, именно в Дубае они будут собираться, вот как мы видим, дебютировать в апреле. Ну, на самом деле интересно, <laughs> до этого ничего не рассматривали, все же решил показать его, может быть кому станет, э, действительно заинтересуется, актуальна будет тема. Неизвестно, что будет с проектом, он появился только-только вот 26 числа, сразу залистились, опять же повторюсь на биржу, тем более на такую, а, а, цены я сейчас покажу, естественно я открыл ссылочку биржи, посмотрим. Цена очень сейчас низкая, а, естественно, потому что никаких анонсов не было, сайт в разработке, все в разработке, я наверное, на начальном этапе сразу решил показать вам на самом деле прикольно почему нет посмотрим что будет может быть эта монета к следующему году да когда все у нас наживет с ним будет стоить в 20 раз больше может быть и в 100 неизвестно потому что сейчас цена просто копейки мы видим спецификацию монеты то есть размер блока да, 2 мегабайта минимальный стейк 3 часа Но здесь все понятно все будет 500 миллионов монет довольно таки большое количество ну и здесь будет только постмайнинг. Неизвестно, может быть, в будущем они что-то изменят, но пока что сейчас так. Здесь у нас примеры таких лайнеров больших, которые есть. Вы можете посмотреть. Ссылочки, опять же, все будут в описании обязательно. Я вам вообще показываю, на самом деле, ссылку. не черный же экран ставить. С Bitcoin-талка. Здесь открыл для вас уже биржу. Они есть на бирже, как мы видим. Даже есть у нас торги какие-то проходят. Но это даже не столь важно. Цены совсем копеечные. Люди покупают почему решил показать, потому что, ну, вдруг будет интересно, у кого-то есть какие-то сейчас лишние средства, я не говорю, прям ходить на все деньги, ни в коем случае, ну, можно прикупить немного монет, 500, 1000, неважно, там, взять на 5000 рублей, да, и оставить, похолодить, пускай будут, пожалуйста. Неизвестно, что будет, если они со стартую говорю, заряжают на биржу, не собирают никакого денег, дадут все анонсы, сделают хорошую, хорошую, маркетинговую кампанию, я думаю, могут еще взлететь. Так что смотрите, приценяйтесь, прицеливайтесь. Так что думаю, кому-то помог, показал что-то интересное. Ставьте лайк, пишите комментарии. До скорых встреч, скоро будут новые проекты. Всем пока.